Приветствую всех из Финляндии. Зачастую те, кто работает с гипсокартоном, сталкиваются с такими моментами, где нужно выполнить в своей работе, обойти трубы. Либо это трубы отопления, либо это трубы вентиляции, в зависимости от того, где кто работает. Либо это квартиры будут, либо это будут промышленные стройки. И вот есть, я знаю, по крайней мере, три основных способа, которые... Хочу вам показать, как это делается. Эти способы не факт, что вы выберете один, второй или третий. Просто посмотрите, для разнообразия кто-то наверняка один из способов не видел. Давайте, одеваю перчатки и переходим к практике. Значит, с первыми двумя способами, ну, все достаточно, в принципе, понятно. Я бы так сказал. просто берем прорезаем одну часть и вторую часть здесь здесь придется обрезать хвостики небольшие, Оно потому что не оденется, но это не принципиально это это такая мелочь. Идея в том заключается, что, вы потом представляете, чуть-чуть помните, размер будет уменьшаться. Здесь вот на толщину пилы, скажем, полотна прорезь пошла, и она чуть-чуть уменьшает диаметр. Поэтому очень плотно диаметр ни в коем случае брать нельзя. То есть это первый способ. Сюда ставится закладная, здесь к периметру прокручивается, и все. Очень хороший способ. Второй то же самое, он по большому счету достаточно, я бы сказал, подобный первому. И зачастую я больше пользуюсь ну, пользовался сейчас уже у меня редко бывает. Вот именно вторым способом. Да, и просто возвращается, она садится. Но вот видите, насколько она уменьшилась. То есть за, за счет того, что два пропила, конус больше делайте наклон, и тогда у вас будет, ну, более нормально. Можно и обратно вернуть, это не принципиально, будут здесь щелки. То есть в зависимости от требований. Просто когда на пожарных перегородках или звукоизоляционных, то там нужно делать хорошо, к этому подходить. Значит, и давайте посмотрим третий способ. Третий способ требует обратного разворота. Этот способ такой, он требует больше усилий и, скажем, занятия. Иногда это, ну, скажем так, невыгодно, неудобно. Но когда я работаю, допустим, со столом гипсокартона, то мне не надо вращать лист, я могу... Сделать это по нижней части, то есть выдвинув немножко лист. Ну, кто знает, как это работает, тот поймет. Смотрите. Теперь просто берем и произвольно прорезаем, ну, стараемся более-менее ровно посередине. Отверстие. Раз и все. Так, намусорил тут. Ну, ничего страшного. Смотрите, и вроде как, ну и зачем такая фигня? А вот она таким образом делается. Вот раз и вот два. И вы можете спокойно сюда вставить трубу. Поэтому просто единственное, я вот здесь чуть-чуть чуть-чуть ошибку сделал. Слишком мало завернул надо было больше, то есть старайтесь чуть-чуть подальше, повыше уходим, чтобы отверстие ну, здесь оставалось более-менее ровно, и поэтому вы вставляете трубу и возвращаете их на место вместе, все, по сути достаточно ну скажем так, здесь прикручиваю к верхней обвязке и все, здесь остается бумага все целое, ничего не нужно по большому один маленький разрез посередине. вот такой способ я знаю обязательно напишите в комментариях что вы об этом думаете в всем хозяйстве.